Всем привет, с вами Провантер. Сегодня мы играем в хэппи-симулятор. Я постараюсь сделать 10 тысяч робитов. Это вот так берем, накапливаем сколько-то этих счастливых смайликов. И вот так продаем. И тут плюс 5 робитов. И так быстро. И у тебя все улучшается. Например, больше кликов я получаю. И так буду прокачивать все до конца. Кстати, а может мне накопить 50 тысяч? Да не. Я лучше буду продавать. Потому что с робитхов можно получать и кристаллы, и еще эти смальки. Это лучше тогда продать робитх, чем... Остать себе со смайков и кристаллов. Значит, я продаю 155 смайков и получаю 50 хабитов. И нам дается сюда кристалл. Смотрите. Оп. Ну, где-то тысяча с чем-то. Я просто недолго считать. Лучше просто подумать, сколько. Видно, что 2000, а у нас было 500. Это значит где-то 2400 с чем-то. Приходится делать до 200. А, что у нас увеличилось? Ну понятно, это минус. А что тут можно купить? А, это больше робитиков. Это больше гемов. Лучше гемов вот так прокачивать. Ну ладно, так. О! И тоже так же осталось. Я просто не пойму. Ну, нам, нам уже больше форь дают тогда этих кристаллов. Робитки одинаково кстати, тут я могу только за 3 миллиона. Ну, постараюсь добить 3 миллиона. И все, я добил 3 тысячи, даже больше на 20. Кстати. Но все равно продаю. 10 тысяч получаю. Так, сколько тут? 500 миллионов. Сам мой мало. Кстати, я могу... А тут могу так, купить, только не за гемы, М? видите, а -а. ну ладно, приходится нельзя, так, как думаете, использовать эти коды, ну давайте я использую, потому что мне эти, как сказать, деньги или что нужны кристаллы почти. Так осо. Ой. О, и получаю. Ой, и получаю пять тысяч. много. Ну, я а когда все эти грабитки сделаю, я вам все покажу. Все, я продолжаю. Ну, я уже все сделал, я пока что напал вот столько этих штук, с смайликов. Просто ко мне пришел папа, и я поголодался. Ну, он сказал закрыть за него дверь и так далее. А сейчас я продолжаю. Только подождите, я наберу 3 миллиона. И мы продолжаем. Я уже даже 9 миллионов добил. Вот так поддаю. И все. Я получаю еще больше этих кристаллов. И этих, как сказать, штук. Робитков. Ну, давайте мы уже будем покупать. Вот так. А, я, я очень много потратил. Ради этой штуки. Так, 50. А тут по 6. Я очень много потратил ради этой штуки, которая вообще фигня. Еще две потратил. Ладно, я лучше не буду тратить деньги. Ну что же сказать. Капка тут скучновато. Я бы после без видео так погладскал и все. И дальше так развивалась, но прохочется все снимать, потому что я хочу поиграть в Roblox. Я очень много играю в Roblox. но Майнкрафт равно круче. Простите, если я кого-то задеваю из-за этого. То, что кому-то нравится Роблокс, кому-то нравится Майнкрафт, кому-то другая игра. Например, Constell Const Strike. Кому-то что-то нравится. Например, кому-то нравится Робс или как там, ютубер одного зовут, кому-то Эдисон, а мне Эдисон, кому-то А4, кому-то Мэджик у всех разные фантазии или как сказать, но мне, я говорю, что мне нравится. Так, давайте куда копим до 6 тысяч. Пошло до 6 миллионов. Потому что ну, сейчас у меня было 5, только 1 миллион не хватило. О, все. Я раньше был тут на первом месте. У меня у меня уже было вот такое. Ну, почти такое у меня было. Вот такое у меня было. Но я все равно был на первом месте, потому что там никто, никто почти не играл, только 3 человека. И то, у кого там 1 миллион не смайликов, а именно гемов, у меня 0. я так поднялся, что у меня 10 миллионов хоббитов, И я был на первом месте. Давайте поставим лайки Давайте Где-то Примерно давайте Один лайк поставим И будет следующее продолжение Это Если вы сегодня Сделаете этот один лайк То Я вам сделаю Третью часть Если наберет Завтра один лайк, если послезавтра, то, то то время я и буду снимать. Так, я уже накопил уже 5 тысяч, надо сейчас посмотреть, сколько у меня там робитов осталось. А, не робитов, а именно миллионов. 2 миллиона. Хорошо. Раньше я эти миллионы запас получал. Я еще... Один клик у меня равнялся 1 Б Один биткоин или что? Ну, больше миллиона. А сейчас очень много. Очень мало. Как говорится, я уже забыл поговорку, но я скажу примерно. Как сказать? От бедного до богатого. Помните, помните, недавно я совсем без питомцев получал одну штуку. Мне пришлось очень долго, ну почти очень долго получать 500. Но я поднялся, и я уже за один клик стоил 29 этих смайликов. Или как сказать. Кстати, а я могу допрыгнуть до туда? Не, -а, а ладно. Кстати, мне нужно больше гемов. Пока вот так все гемы тратить, что я больше получаю этих гемов. Так, сейчас покупаем. Даже 120 с чем-то. Ну ладно. Я еще тогда вот это купил. Это авто... Часть или как-то. Ну, получаю за одну секунду сколько-то этих смайликов.